Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Здесь тени. Много. Не видят меня. Не слышат. Живут и а не живут. Очень странно. Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Вот, нашел. Поможет тебе дышать. Где звери? Не знают о нас. Не видят. Голодные. Маленькая смерть – это для твоих врагов. Сама вокруг хорошо сохранились, но никаких складов поблизости нет. Попробую осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите немедленно. Я отбегался. Вряд ли кто услышит, но все равно... Живите, верьте в жизнь. Может, тогда, тогда они поймут, что он. Не успокоятся. Прощайте. Здесь нужно вверх.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 Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно.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 Значит, тебе будет легко понять. Это центр? Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Нужно спешить. Здесь тихо. Лучше подождать. Снова будет идти. Успели. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Ходи. Опять можно. Пойдем. Пойдем. здесь лучше быстро. Мы успеем. Время идти. Он боится. Хочет. Домой, не красный. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Ты тоже чувствуешь, Артем? Не бойся, я рядом.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 Здесь злые, много, очень красные. А Еще один! Просто оружие, руки за голову! С ума сойти, а все!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 Я помогу видеть! Тыш Корбут забыл про тебя? Размечтался! И я не забыл! Скотина, достал газ! Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами! Значит, сдох и не бросить! Вот мы, Маркем, прощай! Пойди, заканчивайте с ним! Тебе крышка, гад! Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, рейнджер, режь, убивай, как мы привыкли. Или струси! Что, Артем, затрясли из-под жилки? Это тебе не мутантов жечь. Он совсем не красный. Не злой. Ему просто грустно? Не понимаю. Что, нашел? <свист> Молодец. Без страха и упрека. <свист> Это. <свист> Это еще что? Тварь тут на меня натравишь? Герой.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 Я должен увидеть! Она защищает детей. Осторожно. Там она беззащитна.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 И кто поверит, Орден. Ведь Д-6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы о, можем заставить Москвина признать. Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин Есть. готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества Д6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет?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 Отставить! Всем силам орденов, до 6 полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Даю приказ о прекращении операции Эльдорада. Слава Слава! Слава! Слава! И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной Линии, товарищу Мартвину. Товарищ. Я не побоюсь этого слова, друзья. Мы также считаем раздел имущества для Справедливым и архенужным для нашего бедного подземного мира. Но я бы хотел сказать о другом. Война в метро ставит под угрозу жизнь тех, кто уцелел в ядерном апокалипсисе. И по всей видимости, пришло время нам всем задуматься, что же вы, люди, делать задуматься и остановиться во имя сохранения человечества, как вида. И я, как председатель политбюро Красной Линии имени Владимира Ильича Ленина, отдаю приказ Красной Армии об отмене всех военных операций. Готовься, Артём! Держись рядом с Малышом!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 Единогласно, генеральный секретарь Тима КВ, и главный господин Максим Петрович! Поздравляю! Молчишь? Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват.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 Что это? Что было? Я, я вслух. меня хотел, а он так власть взял, за горло меня взял, и сейчас Т-6 штурмует, а там вирус этот, и если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководите, прикажите, Проклятые отзовите уроды. войска, или Будьте хотя бы задержите, сволочи! выиграйте время. Здесь все ясно. Скорее, на вокзал! Д-6 мы не отдадим! За мной!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 Yeah. Группироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Есть! удержать это, ясно? Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что?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 а тут кто у нас? а а прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Артём, уже не нужно.